Печаль и одиночество как и ясные пророчества Усталости и слабости твоей. Печаль, как испытание, Как самопичевание, Как бой с собой пленули нас над ней. Любовь, как исцеление. Как пик самозабвения, Как свет луч в обители теней. Любовь, как дарование, Как принцип мироздания, Не даром столько сложено Как птицы синие, как горизоты линии, Как паруса небесных кораблей. Мечты, как полы белые, Как звезды незабвенные, И ты мечты в своей душе. Всей красе своей. Сияй, звезда несметная, сияй, звезда залетная, сияй, как можно ярче и сильней, сияй, когда печали мы, сияй, когда мы влюблены, сияй, звезда во всей красе своей.